Привет, друзья! В этом видео речь пойдет о технических индикаторах торгово-аналитической платформы ATAS. Платформа ATAS ориентирована в большей степени на объемный анализ и анализ потока ордеров. В ней представлено значительное количество индикаторов направленных именно на объемную аналитику, но помимо этого в ATAS также присутствуют и технические индикаторы. Именно их мы сейчас и рассмотрим. Если вы еще не подписаны на наш канал, прямо сейчас нажимайте подписаться, ставьте лайк и мы начинаем наш обзор. В программе более 30 технических индикаторов и вынесены они в отдельную группу, которая так и называется технические индикаторы. Здесь широко представлены трендовые индикаторы, такие как Moving Average, ADX, Parabolic SAR, Alligator и многие другие. Канальные индикаторы, такие как Bollinger Bands осцилляторы, такие как RSI и прочие. Но наверняка самыми интересными для многих трейдеров являются трендовые индикаторы. Они направлены на анализ текущей рыночной тенденции, определение ее направленности, силы и протяженности. Данная группа индикаторов отличается, кроме всего прочего, универсальностью. Практически все инструменты, входящие в нее, могут работать на любых графиках и таймфреймах. К самому известному трендовому индикатору можно отнести скользящую среднюю или Moving Coverage. Кстати, в АТАСе скользящих средних 4 разновидности. Это SMA, простая скользящая средняя, EMA, экспоненциальная скользящая средняя, VMA, взвешенная скользящая средняя и SMMA, сглаженная скользящая средняя. Также хотим обратить ваше внимание, что в АТАСе есть возможность произвести расчет многих индикаторов не только относительно цены, но и других данных. Например, относительно объема. Для этого в настройках в этой строке необходимо выставить источник данных. Для примера выберем объем. Также в Атасе есть возможность настроить отображение индикатора как на самом графике, так и на другой панели. При необходимости на одной панели можно состыковать несколько индикаторов. Следующий тип технических индикаторов – это канальные. Они необходимы для построения ценового коридора. Самый известный канальный индикатор – это, пожалуй, полосы Боллинджера или Боллинджер-Бенц. Следующий тип технических индикаторов – это осцилляторы. Состоят осцилляторы зачастую из двух линий, а их значения измеряются в промежутке от 0 до 100. Наиболее популярный представитель данной группы – это индекс относительной силы или просто RSI. В совокупности с индикаторами, транслирующими сделки покупателей и продавцов, такими как Footprint, объем, дельта и прочие, вы можете наблюдать за действиями покупателей и продавцов или появлениями кластеров или крупных объемов в необходимых моментах. Также в Атасе есть технические индикаторы, которые объединяют в себе несколько индикаторов. Например, супертренд. Супертренд основывается на двух индикаторах. АТР и CCI. CCI указывает на направление трендового движения, тогда как АТР используется в расчете уровней индикатора. То есть, если CCI поднимается выше уровня нуля, то супертренд в зависимости от АТР либо растет, либо рисует горизонтальный участок. И соответственно, если CCI принимает отрицательные значения, то с учетом АТР индикатор супертренд падает. Настроив индикатор под необходимый инструмент и таймфрейм, мы имеем возможность наблюдать реакцию цены на уровне этого индикатора. Рассматривая настройки Supertrend, мы можем видеть, что здесь есть возможность выбрать источник данных и выставить период расчета индикатора. По умолчанию стоит значение 14. Далее идет значение множитель. От этого параметра зависит степень влияния индикатора ATR. Чем меньше значение множителя, тем ближе линия индикатора располагается к графику. И наоборот. Здесь мы можем выбрать место расположения индикатора на графике или отдельной панели. Также есть возможность настроить цвет, стиль и толщину линий индикатора. Установкой и снятием галочек можно управлять отображением нулевых значений, включить или отключить видимость текущего значения индикатора, а также автомасштабирование. Таким образом, мы затронули лишь малую часть индикаторов, доступных многофункциональной торгово-аналитической платформе АТАС, которая включает в себя различные способы анализа рынков. Если это видео было для вас полезно, ставьте лайк, и, кстати, на нашем канале снято много роликов по уникальным торговым индикаторам. Поэтому переходите по ссылке в описании и обязательно подпишитесь на наш канал. До свидания.